Всем добрый день. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо у нас со связью. Если все хорошо, будем начинать. Поставьте, пожалуйста, плюс, если есть звук, видео, минус, если что-либо отсутствует. Да, да, вижу ваши ответы. Благодарю вас за ответы. Я пока сейчас включу демонстрацию экрана. Зовут меня Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки ВТСИ. Сегодня я для вас проведу вебинар на тему участия в электронном аукционе с нового года, то есть вот те правила, которые мы сегодня с вами рассмотрим, они уже в силу вступили, мы уже с вами по ним работаем. Все материалы, в том числе запись и презентация, которую я сегодня буду использовать, все они будут отправлены на ту почту, с которой вы регистрировались по завершению нашего мероприятия. Я прошу вас, пожалуйста, задавайте вопросы по поводу нашего... Пишите их в отдельную вкладку «Вопросы и ответы», так как в общем-то могу все вопросы не увидеть. Поэтому, пожалуйста, используйте отдельную вкладку. Так, по поводу звука попробуйте на своем устройстве звук включить погромче, потому что у меня настройки те же самые, все должно быть Хорошо. Сегодня мы с вами поговорим про одну из самых распространенных процедур, тем более с учетом того, что количество процедур было сокращено. Мы с вами поговорим про электронный аукцион. Здесь обратите внимание на то, что порядок проведения электронного аукциона коренным образом изменился. Мы с вами будем работать совершенно с новым этапом подачи заявки, новая информация включается, об этом сегодня буду подробно говорить. И э, проведение торгов тоже построено по э, обновленному алгоритму, в том числе обновился этап уже заключения контракта. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Вообще, наше с вами сегодня обсуждение мы будем вести э, в, в рамках четырех основных направлений. Э, Первый Сложный вопрос – это вопрос по формированию и подаче заявки. Мы с вами посмотрим на примерах, каким образом произошло изменение формы заявки, каким образом произошла точнее, трансформировалась подача заявки, что нам следует учитывать при направлении заявки на участие. Далее мы с вами поговорим про процедуру участия в торгах определения победителя по торговой сессии, поговорим про этап заключения контракта. И отдельный вопрос у нас, он, собственно, будет рассматриваться практически на каждом этапе участия в закупке. Это вопрос по предквалификации. Здесь у нас новые условия появились, и новые требования участникам закупки следует обязательно учитывать. Следует учитывать, каким образом предоставляется участникам информация в целях подтверждения квалификации. Об этом я сегодня расскажу подробно. Итак, мы с вами начинаем с первого вопроса. И здесь для того, чтобы наиболее предметно было обсуждение, я подготовила скриншоты на которых детально продемонстрирую, как подать заявку. Итак, всем известная электронная площадка, которая входит в список федеральных электронных площадок, это РТС-тендер. Здесь мы с вами можем участвовать по 44-му федеральному закону. Соответственно, для того, чтобы подать заявку, мы обязательно заходим в личный кабинет электронной площадки. Все действия выполняются из личного кабинета. Здесь обратите внимание на то, что автоматически перерегистрируют единая информационная система, начиная с Нового года. И, соответственно, автоматически у нас обновляется аккредитация на электронных площадках, на восьми федеральных электронных площадках. Таким образом, нам никакие здесь дополнительные действия не нужны. С нового года, с учетом обновлений, с учетом тех изменений, которые уже вступили в силу, регистрация в ИИС будет иметь бессрочный срок, период. То есть сейчас мы про прошли обновление, соответственно, далее мы уже работаем и не обращаем внимания на сроки действия регистрации. Они были упразднены регистрация есть бессрочно соответственно работаем на электронных площадках тоже с учетом а, данного требования но не забываем что те документы которые у нас идут заказчику при рассмотрении заявок в отдельных случаях, а теперь это только в случае конкурса, при рассмотрении вторых частей заявок, сведения идут с электронной площадки, сведения направляются в единой информационной системы. В процессе интеграции сведения должны быть относительно, ну, точнее не относительно, а действительно должны быть новыми, должны отражать положение дел вашей организации. В том числе речь идет и про новое требование в отношении предквалификации. Но возвращаемся на площадку. Здесь для того, чтобы подать заявку, соответственно, мы зашли в личный кабинет, мы переходим в раздел подачи заявки, нажимаем на соответствующую кнопку. Я рекомендую само извещение, которое вы видите сейчас на экране. По возможности также изучать и на сайте единой информационной системы. Сейчас уже с учетом того, что изменения вступили в силу, соответственно, много уже закупок опубликовано по новым правилам и требованиям. Они опубликованы на разных площадках. Здесь мы не только к с вами обращаемся. Соответственно, сам интерфейс площадки, он, конечно же, призван транслировать все эти требования, которые перечислены заказчиком в извещении, но уже вот опираясь на практический опыт этого года, я вижу, что он, Многие моменты, которые, например, в извещении в ЕИС учтены, они не отражаются на самой площадке. Вот то же самое в отношении предквалификации. Когда установлено требование по предквалификации, мы это видим в извещении ЕИС, но мы видим информацию в виде такого некого общего положения из закона на электронной площадке. И сама электронная площадка для нас, по сути, не конкретизирует, нужно ли подтверждать свое соответствие дополнительным требованиям по статье 31. Поэтому ориентируйтесь, конечно же, в первую очередь, ну, не в первую очередь, а в том числе на требования, которые есть ИИС. Вообще, в отношении изучения Сведений, конечно, мы с вами часто пользуемся различными агрегаторами закупок. Вроде бы в агрегаторах все предельно просто и понятно, если это ну, действительно поисковая система, которая отражает суть процедур, но а, с учетом того, что произошли изменения, я рекомендую обращаться в том числе и к первоисточнику. В каких-то случаях а, информация не полностью интегрируется, в каких-то случаях просто площадка как бы снимает с себя ответственность и не отражает всю суть проведения процедуры. То Есть, есть закон, есть извещение в ЕИС, участник ориентируется на требования, указанные в законе и в извещении есть. Поэтому будьте предельно внимательны. Уже есть случаи, когда участника закупки отклонили ввиду того, что участник не подтвердил, например, соответствие требованиям, дополнительным требованиям по статье 31. Для подачи заявки традиционно нам нужна электронная площадка. Здесь мы в извещении обращаем внимание на требования, которые изложены. Ну, в частности, нашла то извещение, где действительно указаны в самой закупке на площадке требования, которые предусмотрены. Разворачиваете графу сведения о требованиях к участникам. Сейчас, если мы заходим на площадку, ну, вот ориентируясь именно на РТС-стендер, на, РТ на интерфейс этой площадки, мы видим, что сам раздел сведения о требованиях к участникам он может быть свернут. Мы можем не обратить на него внимание, но, соответственно, если мы развернем информацию или обратимся к первоисточнику, мы увидим, что единые требования установлены. В отношении единых требований важно заранее подтвердить свое соответствие, то есть не просто приложить наличие опыта. То есть, что подразумевается под едиными требованиями, в том числе наличие у нас опыта. Важно не только приложить сведения о наличии опыта, точнее по другому переформулирую. Важно приложить заранее сведения наличия у вас опыта на площадку и пройти предварительное утверждение со стороны оператора электронной площадки. Это вот одно из ключевых условий. Если участник закупки этого не выполняет, то заявка его, увы, подлежит автоматическому отклонению. Итак, вот по нашему примеру установлены требования в отношении части 1 статьи 31. Это стандартная декларация соответствия единым требованиям, непроведение ликвидации, отсутствие задолженности и так далее. По-прежнему здесь ничего не изменилось, в форме заявки мы подтверждаем свое соответствие путем декларирования информации. Далее, есть у нас требования в отношении части 1.1 статьи 31. Это отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Как правило, все это подтверждается в режиме одной декларации. То есть там, где мы подтверждаем декларации на электронной площадке, что мы соответствуем всем единым требованиям, наша организация не находится в стадии ликвидации, у нас отсутствует задолженность. Соответственно, здесь же мы подтверждаем, что компания наша отсутствует в РНП. И в отношении всех остальных требований, то есть в отношении участников организации, тоже мы подтверждаем соответствие отсутствия в РНП. Далее, вот что появилось новое? Это часть 2, часть 2.1. Вот на эти части статьи 31, часть 2 и 2.1 обратите особое внимание. Это как раз те самые дополнительные требования, по которым нам в отдельных случаях требуется подтвердить свое соответствие. У нас с вами на прошлой неделе был вебинар, где мы уже говорили про дополнительные требования. Есть отдельное постановление 2571, которое было выпущено в конце прошлого года. Оно пришло на смену 99 постановлению. 99 постановление с этого года не действует. Дополнительные требования были обновлены и сами требования были разбиты на отдельные разделы, на отдельные виды работ. То есть, соответственно, если э, заказчик по закону, по постановлению обязан установить дополнительные требования, он их устанавливает и сведения об этом указывает защитник. Задача поставщика ⁇ подтвердить свое соответствие единым требованиям. Ну, э, нюанс заключается в том, что мы подтверждаем соответствие единым дополнительным требованиям. Точнее, дополнительных требования по части 2 и 2.1 не в составе заявки, а информацию мы эту предоставляем на площадку. Будьте внимательны ввиду того, что сведения подтверждаются в течение пяти рабочих дней, то есть эта информация нам формально рассматривается оператором электронной площадки, оператором электронной площадки каждой площадки отдельно, и, соответственно, есть срок для утверждения, для проверки этой информации. Это целых пять рабочих дней. То есть если у вас, например, есть доп. требования по аукциону, наличие, например, доп. требований по части 2.1 наличие опыта по 44 или по 2.2.3 у вас при этом сегодня заканчивается прием заявок документов на площадке нет в подтверждение опыта, они не прошли подтверждение со стороны оператора, то здесь с большей долей вероятности ну, в таком базовом режиме, в бесплатном режиме поучаствовать не получится. Конечно же, площадки зарабатывают на том, чтобы предоставить собственно свои платные услуги, и платная услуга по ускорению рассмотрения вашего обращения, она тоже... Есть, но пользоваться или нет ей, соответственно, решать вам самостоятельно. Ну, я бы, конечно, заранее позаботилась об этом вопросе, знаю, что есть новые требования, знаю, например, что моя организация попадает под строительные виды работ, что требуется подтвердить, соответственно, доп. требования по части 2 статьи 31, и, соответственно, я бы заранее документы приложила. Ну и далее уже в таком в стандартном режиме участвовал в закупке. Так, дальше а, а, так, про универсальную предквалификацию мы еще с вами вернемся к этому вопросу. Это вот буквально вопрос, который нашу тему сегодня всецело пронизывает. Поэтому на вопросы я отвечу чуть-чуть позднее. Итак, э, каким образом мы формируем заявку? Основной нюанс, который нам следует учитывать, это форма заявки, обновленная по электронному аукциону с 2022 года, которая включает единую часть, то есть более нет разделения на первую часть заявки, где мы указываем конкретные показатели, на вторую часть заявки, где есть сведения о нашей организации, куда мы, например, прикладываем анкету компании. Мы все указываем в одном месте, все документы мы прилагаем в единой форме. Соответственно, так как предусмотрена общая форма для заполнения и конкретных показателей по товарам, работам, услугам и в отношении сведений об организации, мы видим, что сама форма заявки видоизменилась. На что мы здесь обращаем внимание? Стандартно до заполнения заявки у нас есть краткая форма. Извещения, ну, наверное, для того, чтобы мы не забыли, собственно, в какой процедуре участвуем. Дальше здесь же, вот обратите внимание, у нас есть раздел Требования к участникам закупки. Мы его можем развернуть, но, вот опять же повторю, что на практике я сталкивалась с тем, что фактически в извещении требования установлены, предквалификация, например, по части 2.1. Эти требования изложены заказчиком в извещении, и можно найти об этом информацию в ЕИС, а вот на площадке не совсем понятно, действительно ли требования установлены, либо это просто форма из закона, то есть положение из закона, которое, собственно, транслируется в извещении. Ну, нет наглядного понимания, этим грешат э, некоторые площадки, то есть не, не только РТС. Статус заявки, стандартное формирование. Далее у нас идет форма для заполнения заявки на участие. На что мы здесь обращаем внимание? Мы здесь обращаем внимание на изменившуюся форму в отношении указания номеров ИНН. Теперь что от нас требуется? От нас требуется указать по-прежнему ИНН членов коллегиального исполнительного органа. Это, соответственно, если у нас есть исполнительный орган, указываем номера членов исполнительного органа при наличии. Нет, информацию не указываем. ИНН лица исполняющих функции, значит исполнительного органа, либо ИНН управляющей организации, руководители, либо номер ИНН управляющей организации. Речь идет про личные номера ИНН и участников членов корпоративного юридического лица, вот здесь вот обратите внимание, что это положение новое, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, либо лицом, владеет более чем 25% акций долей паев корпоративного юридического лица. То есть, соответственно, если это к нам относится, мы эту информацию заполняем. ИП, компания небольшая, например, которая, собственно, нет данной информации. Соответственно, мы эти сведения пропускаем, и для нас фактически заполнение этого раздела остается неизменным. То, что мы раньше указывали во второй части заявки в отношении личных номеров ИНН, мы эти сведения сейчас буквально, ну вот с учетом интерфейса этой конкретной площадки, указываем сразу в заявке на участие. Далее, решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия данного решения. Здесь я рекомендую решение это добавлять. Решение рекомендую добавлять ввиду того, что с учетом возможных проблем интеграции, к сожалению, есть технические сбои, никуда от них не деться, соответственно, Информация может не поступить из единой информационной системы. Понятно, что это вопрос прежде всего к площадке и к единой информационной системе. Но, соответственно, если мы это решение здесь добавим, то в самой заявке оно будет указана. В отношении сведений, которые предоставляются участникам закупки. Здесь еще один важный момент с учетом изменений, которые вступили в силу с 1 января этого года. Если сведения, которые участник закупки предоставляет в составе заявки, отличаются от той информации, которая есть у участника закупки в ЕИС, соответственно, эта информация направляется заказчиком при рассмотрении заявок, то, соответственно, приоритет вот по новым правилам, приоритет закреплен за информацией из ЕИС. Поэтому будьте внимательны, если у вас в ЕИС есть соответствующая информация, которая, возможно, уже не актуальная, она все равно поступит заказчику, и заказчик ей даст приоритет при рассмотрении заявки. Поэтому важно сведения в актуальном состоянии поддерживать единой информационной системе. Идем дальше. Следующие разделы, которые у нас раньше традиционно относились ко второй части заявки, сейчас они у нас в общей форме. Это все сведения о компании, это различные декларации, это различные подтверждения. Тот раздел, который часто вызывает вопросы, Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требования по пункту 1, части 1 статьи 31, о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что если к определенному виду деятельности предъявляются требования по законодательству, соответственно, предъявляются требования к тем исполнителям, которые осуществляют вид деятельности, то соответствующий разрешительный документ по виду деятельности нужно приложить сюда. А, ну, здесь вот как пример я добавила а, допуск сырого. Если, например, допуск сырого требуется, требование это изложено в освещении заказчика, мы этот документ добавляем. Декларация о участника закупки требований по пунктам три, пять, семь и 11 части первой статьи 31. Кстати, декларация по пунктам, она теперь единая для э, запроса котировок, для конкурса и для аукциона. Раньше у нас э, перечисление соответствия пунктов было разным. Теперь у нас э, общие требования. И, конечно же, здесь я рекомендую всегда использовать ту форму, которая есть на площадке. То есть этот документ, его возможно по нормам законодательства сформировать именно на площадке. Поэтому не тратьте свое время, не прикрепляйте отдельную декларацию, где вы декларируете соответствие, подтверждаете соответствие требования. Все это можно сделать буквально в один клик. Сформировали декларацию, она у вас здесь есть. Если по каким-то причинам все-таки нужно свою декларацию, на ваш взгляд, крепить, то, конечно же, здесь есть возможность и добавить документ. Итак, далее. А вот здесь вот мы смотрим, что по сути пока для нас ну, есть, конечно, изменения в отношении указания ИНР по корпоративному и юридическому лицу, в отношении декларирования. Сама форма изменилась, но пока каких-то глобальных изменений, собственно, здесь нет. Дальше. В отношении реквизитов счета участника закупки, обязательное требование по закону с учетом изменений, это указание в составе заявки реквизиты, реквизитов счета, на который в случае победы будет происходить перечисление денежных средств по оплате в рамках контракта. То есть, соответственно, здесь нужно заполнить необходимые реквизиты, Обязательные поля отмечены звездочками, вы их заполняете, сведения поступают заказчику, составят заявки. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки ⁇ это все одна форма заявки. Ну, просто я ее разбила на разные скриншоты, чтобы было, собственно, понятно. Далее. Сначала мы заполнили сведения в отношении участника закупки, в отношении реквизитов участника закупки. Переходим к следующему разделу «Форма заявки». Это предложение участника закупки в отношении объекта закупки. Вот те самые конкретные показатели, которые мы раньше заполняли в первой части заявки, сейчас мы заполняем здесь. Это характеристики, предлагаемого участникам закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, в соответствии с частью 2 статьи 33, статья про описание объекта закупки, товарный знак при наличии у товара товарного знака. Здесь мы формируем заранее документ, формируем мы его только в том случае, если... Конкретные показатели установлены. Если речь идет про выполнение работ без использования товаров, материалов, если речь идет про оказание услуг, никакие товары, материалы от нас не требуются. И, соответственно, заказчик эти сведения указывает в извещении о закупке, что сведения в отношении конкретных показателей не предоставляются. В этом случае мы указываем галочку «Не требуется указывать наименование страны происхождения товара» в связи с тем, что закупка проводится на выполнение работы, оказание услуг. И, соответственно, поле не будет обязательным. В иных случаях на этой конкретной площадке, если вы галочку не выберете, соответственно, нужно будет обязательно указать страну происхождения товара. Страна происхождения товара указывается в отношении того товара, который у нас перечислен, заявки на участие в отношении товара с указанием конкретных показателей, можно, конечно же, и в самой заявке, как, собственно, я думаю, большинство делает из нас, когда мы в конкретных показателях по товару указываем, например, молоко, запятая производитель такой-то, например, да, и э, запятая «Страна происхождения товара Российская Федерация» можно и в самом документе указать. Но здесь обратите внимание на то, что по закону у нас обязательно с Нового года указания по всем видам закупок, по аукциону, по конкурсу, по запросу котировок, указания страны происхождения товара с учетом использования э, общероссийского классификатора стран мира. То есть, э, если вы, например, все-таки в своей заявке в режиме документа указываете вручную Российской Федерации, это должна быть именно Российская Федерация, как в классификаторе. Не э, используйте сокращение РФ, потому что и другие страны э, подпадают под это сокращение по наименованию. Или другой вариант. На площадке есть графа наименование страны происхождения товара, здесь уже, конечно же, используется классификатор стран мира, соответственно, вы можете из этого классификатора выбрать нужные страны, либо указать одну страну, если у вас, например, один товар, либо одна страна происхождения по всем товарам. Далее документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, которые основываются законодательства Российской Федерации, если дополнительно на документах в составе заявки требуются. А... Точнее, если на товар в составе заявки дополнительные документы требуются, то в этом случае вы добавляете документ сюда. Это может быть документ о подтверждении страны происхождения. Здесь, в том числе, актуально это поле будет в отношении участия закупок с применением норм национального режима. Если вы, например, участвуете в закупке, ваш товар есть, допустим, в реестре радиоэлектронной продукции у вас есть соответствующие реквизиты выписки из реестра радиоэлектронной продукции. И вы, соответственно, можете согласно условиям извещения о закупке приложить сюда, например, выписку из реестра радиоэлектронной продукции. То есть это стандартные те требования, которые раньше у нас были перечислены во второй части заявки в отношении именно товара. Если документ э, предусмотрен э, к передаче вместе с товаром, то в этом случае вы не прикладываете этот документ на площадку. Далее э, следующий раздел иные информации, документы, сюда прикладывайте документы по собственному усмотрению, я рекомендую по-прежнему в этот раздел прикреплять карточку, то есть анкету вашей компании, где будут перечислены реквизиты, где будут перечислены в том числе контактные данные, номер телефона, электронная почта, по которым можно будет оперативно с вами связаться. И важно указать в том числе, в случае, если вы находитесь на упрощенной системе налогообложения, указать эту информацию, в том числе в разделе «Иные сведения», для того, чтобы уже в случае заключения контракта заказчик указывал верно стоимость контракта с учетом, либо без учета НДС. Далее. Следующий раздел. Раздел этот также относится к заявке. В самой заявке мы указываем, в каком виде мы предоставляем обеспечение заявки, если она установлена, это либо денежные средства, либо это независимая гарантия по правилам уже нового года. Важный нюанс, когда вы подаете заявку, средства на вашем счете, если вы выбрали денежные средства в качестве обеспечения заявки уже должны быть на, на самом счете. либо должна быть получена независимая гарантия, если ваш выбор именно независимая гарантия в качестве обеспечения заявки. По э, прежним правилам фактически можно было подать заявку без наличия обеспечения заявки. но ну, по крайней мере, закон нам это разрешал, но многие площадки, конечно же, сигнализировали о том, что в момент подачи заявки нет, например, обеспечения. Обеспечения не в виде денежных средств, не в виде банковской гарантии по правилам прошлого года. Соответственно, здесь правила в этом плане ужесточились, и подать заявку без э, Наличие обеспечения на спецсчете либо в виде независимой гарантии уже с нового года не получится. В отношении денежных средств ничего нам дополнительно делать не нужно. Есть денежные средства на спецсчете, они будут заблокированы при подаче заявки просто указываем соответствующий радиобалок денежные средства. Если он, выбор наш независимая гарантия, и она есть в реестре независимых гарантий, то э, сведения о независимой гарантии данное поле будет заполнено. Если пока на момент формирования заявки у вас нет пока еще независимой гарантии, и у вас здесь указан соответствующий радиобат Независимая гарантия, площадка вас тут же проинформирует, что пока еще в реестре независимых гарантий сведений о а вашей гарантии нет. Поэтому здесь будьте внимательны. И последний раздел «Реквизиты спецсчета для оплаты комиссии оператора». То есть в данном случае площадка именно со спецсчета будет списывать комиссию свою в случае победы. И здесь в этом плане ничего не изменилось. Далее, самое интересное, мы с вами формат заявки рассмотрели, то есть что куда прикрепляем, какую информацию мы заполняем, в каких разделах на площадке, ну, собственно, сам состав заявки, из чего состоит заявка. Заявка состоит из следующей обязательной информации. Вот здесь вот ссылка есть на статью 43, если вы будете самостоятельно еще смотреть закон, статья 43, обратите внимание, она регламентирует общий порядок формирования заявки, то есть включения в заявку определенных сведений, которые предусмотрены абсолютно по всем закупкам конкурентного типа. Это аукцион, конкурса про котировок. В данном случае сегодня мы рассмотрим только ту информацию, которая касается электронного аукциона, поэтому в отношении других способов закупки я не даю сегодня комментарии, что мы заполняем. Итак, в отношении аукциона. Стандартно мы указываем наименование юридического лица, фамилию и отчество юридического лица, который зарегистрирован в, том числе в качестве индивидуального предпринимателя, Фамилиями, отчество и должен должностями, лицами еще право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя, то есть, например, Иванов Иван Иванович, генеральный директор, и его ИНН указывает. И участников, членов корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица, который самостоятельно совместно со своими аффилированными лицами, владеет более чем 25% процентами акций доли по и так далее, корпоративного юридического лица. То есть это вот как раз то, о чем мы с вами говорили, то, что мы заполняем в составе заявки. На площадке эта форма есть. Адрес юридического лица, либо физического лица, либо физического лица зарегистрирован в качестве ИП. Копия паспорта, если участник закупки является физлицом, не являющимся ИП. Вот здесь вот обратите внимание, что речь идет именно про копию паспорта, не паспортные данные, а копия паспорта. Но этот случай актуален для физических лиц, которые не являются ИП. ИНН КПП юридического лица, выписка из Игрил и Крипп, Перевод документов, если участвует иностранное лицо, декларация принадлежности к КУИС, далее декларация принадлежности к организациям инвалидов, декларация принадлежности к СОНКО. Основное, основное новшество заключается в том, что декларация принадлежности к СМП мы в составе заявки не прикладываем. Автоматически сведения о принадлежности участника КСМП будут определяться на основании данных из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, и, соответственно, эта информация будет направляться заказчику. Более того, в этом отношении произошли изменения и в нашем личном кабинете ЕИС. Если вы зайдете в личный кабинет ЕИС, если вы являетесь малым или средним предприятием, то у вас информация в единой информационной системе, она будет содержать признак принадлежности организации к МСП. Ну и, соответственно, для э, участия в 44-м федеральном законе здесь преимущество может быть установлено в извещении в отношении субъектов малого именно предпринимательства, если данный признак установлен, то не ищите раздел для заполнения декларации, более того, не нужно самостоятельно эту декларацию формировать, прикладывать, все эти данные в автоматическом режиме будут интегрироваться в заявку. Далее, а вот в отношении остальных видов организации здесь требования остались неизменными. УИС, организации инвалидов СОНКа, они декларируются, ставят заявки свою принадлежность, если по закупке установлено преимущество для таких организаций. Решение о на совершение или о последующем одобрении крупной сделки. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требования по пункту 1, часть 1, статьи 31. Различные допуски, свидетельства, разрешения, лицензии и так далее. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки доп. требованиям, установлены в соответствии с 2 и 2.1 при наличии таких требований. То, о чем мы с вами говорили. Вот э, наш пример, который мы рассматриваем на скриншотах, там требования как раз установлены. Установлены требования по э, части 2.1. Закупка э, не относится по своей специфике к тем видам работ, которые перечислены в постановлении 25.71, то есть она не подпадает под э, часть 2 статьи 31. Но при этом, э, так как закупка свыше э, 20 миллионов рублей, у ней устанавливается требование, обязательно требование о предквалификации, то есть наличие в целом важно какого, но опыта опыта участника закупки по исполнению контрактов 44 ФЗ либо договора 223 Федерального закона. Это требование по части 2.1. И вот фактически, когда мы заполняем заявку, мы эти условия нигде в составе самой заявки не видим. Мы их не видим по простой причине, потому что эти сведения они предоставляются участникам не в составе заявки, то есть мы их вручную не заполняем, а они приходят автоматом с электронной площадки и должны быть нами предварительно предоставлены. И соответствующую проверку они должны пройти от оператора электронной площадки. Декларация о соответствии участника закупки единым требованием по 31 статье и реквизиты счета для оплаты контракта. Вот здесь вот в отношении еще раз требований, топ-требований по части 2.1 вот на нашем примере. На практике уже возникают такие ситуации, когда участники, не найдя соответствующего поля для заполнения в составе заявки, то есть вот он, состав заявки, мы здесь в составе заявки нигде не находим поля для прикрепления подтверждения соответствия требований по части 2.1, для подтверждения нашего опыта. По закону это верно, потому что по закону мы заранее подтверждаем свое соответствие. И в состав заявки мы эту информацию не прикрепляем. Так вот, на практике возникают такие ситуации, когда участник, не найдя поля прикрепления соответствия топ-требованиям, не заполняет этот раздел, соответственно, пытается отправить заявку, заявка возвращается. Возвращается по причине того, что нет предварительно подтвержденных сведений в отношении наличия опыта. Далее. Информация и документы участника закупки. Вот здесь вот будьте внимательны, будьте внимательны в отношении тех сведений, которые автоматом направляются операторам электронной площадки. Вообще был расширен состав той информации, которую мы не заполняем вручную, а эта информация направляется в автоматическом режиме операторам электронной площадки. Итак, это сведения в отношении именования, в отношении фамилии, имени, отчества и должности лицами, еще правде, без доверенности. То есть соответствующие сведения есть в открытых источниках, они есть в единой информационной системе, есть на сайте налоговой, соответственно, вся эта информация, она уже будет в составе заявки. ИНН участников, членов корпоративного юридического лица, вот опять же, вот это нововведение, здесь речь идет о том, что в автоматическом режиме сведения должны уходить, от оператора электронной площадки, но площадка в данном случае все равно поле предоставляет для заполнения этой информации. Адрес юридического лица, копия паспорта, если физическое лицо, и ННКПП юридического лица, выписка ЮГРЮ то есть эти сведения мы не предоставляем в составе заявки. Перевод документов для иностранного лица, декларация принадлежности КУИС к организациям инвалидов, декларация принадлежности к СОНК. И, соответственно, документы по части 2 и 2.1 – и документы по пункту один, части один, они тоже не включаются участникам закупки в заявку, они направляются из реестра участников закупок на площадке. Но вот здесь на самом деле, пожалуй, больше вопросов, чем ответов в отношении, в частности, пункта один, части, один статьи 31, в отношении вот этого требования. Ввиду того, что в самом законе не конкретизировано, каким образом, если предполагается автоматическое направление подтверждения соответствия, требует подтверждения соответствия, например, наличия лицензии, в законе фактически, вот если вчитываться, прям разбирать каждый, каждую статью, то мы найдем, что эти документы направляются операторам в автоматическом режиме. Но, опять же, например, в отношении части 2 и 2.1 статьи 31 явно представлены разделы, куда мы предварительно прикрепляем сведения о наличии у нас опыта. В отношении сведений о соответствии требованиям по пункту 1, части 1 статьи 31, вот эту информацию мы не найдем на площадке. Поэтому я рекомендую, конечно, стандартные эти сведения в самой заявке прикреплять. Далее, в отношении предложения участника закупки по объекту закупки. Это характеристики товара. отсутствие. Ну, здесь, собственно, неизменно все осталось. Наименование страны, происхождения товара с учетом классификатора, иные информации, чистое эскиз, рисунок, чертеж фотографии, иное изображение товара. При этом отсутствие таких информаций и документов не является основанием для отклонения заявки. Информация и документы предусмотрены нормативными правовыми актами по нац -режиму. то есть в отношении товара, работу, услуг обязательно смотрим, наличие ограничений запретов условий допуска по статье 14 44 федерального закона. Если есть соответствующие условия, то с учетом требований извещения мы поставку промышленной продукции, Наша промышленная продукция есть в государственной информационной системе промышленности, мы предоставляем соответствующую выписку. И тем самым мы подтверждаем соответствие требованиям товара по нормам нац -режиму. На что еще следует обратить Не Следует обратить внимание на расширенный перечень причин автоматического отклонения заявки. В отношении причин здесь есть... Новые причины, которые связаны с НАЦ-режимом, это указание иностранной страны происхождения товара, и если установлен запрет на допуск иностранной продукции. То есть, например, возвращаясь к нашей промышленной продукции, установлен запрет на поставку иностранной продукции по 616-му постановлению. У нас есть, допустим, аппаратура китайского происхождения. Соответственно, здесь, если мы попытаемся поучаствовать в этой закупке, нас отклонит не заказчик, заявка будет отклонена. Как раз в этом случае мы видим в действии использования классификатора, общероссийского классификатора стран мира. Там вы указали страну происхождения товара Китай, установлен запрет на поставку иностранной продукции, заявка ваша будет отклонена. Если, допустим, вы фактически поставляете российский товар, установлен запрет по нацрежиму 616 е постановление но при этом вы ошиблись, на площадке вы выбрали все равно Китай вместо, например, Российской Федерации, либо вместо Казахстана, допустим, СИАС имеет тот же самый приоритет, что и отечественные товары, то, соответственно, ввиду такой вот некой технической ошибки, заявка все равно будет отклонена. Если, например, вы намеренно, то есть умышленно, либо без задней мысли указали в составе заявки иностранную страну происхождения товара, допустим, китайское оборудование, установлен запрет на иностранную продукцию, и вы выбрали в общероссийском классификаторе стран мира Российскую Федерацию, то, конечно, заявка ваша по формальному признаку, она оператором будет допущена. Но далее уже заказчик при рассмотрении этих заявок все равно, естественно, вынесет отрицательное решение. В этом плане. А первая причина. Вторая причина – основание по независимой гарантии. Вот здесь в отношении независимой гарантии по сравнению с банковской гарантией большее количество причин появилось для отклонения заявки, и в том числе это причины автоматического характера. То есть когда заявка не направляется на рассмотрение заказчику. Если отсутствует номер... Ну, здесь уже чисто технический момент, подаете заявку, нет реестрового номера, а вы указываете, что выбрали обеспечение в режиме независимой гарантии, заявка будет отклонена. А, далее, несоответствие ИКЗ, номеру ИКЗ закупки, то есть, например, если в составе независимой гарантии указан один номер ЭКЗ, а в составе извещения о закупке указан другой номер ЭКЗ, заявка будет автоматически отклонена. То же самое в отношении суммы независимой гарантии. Меньшая сумма не обеспечена фактически заявка, Заявка будет отклонена. Следующая причина – это отсутствие в реестре участников закупок кредитованных на электронной площадке информации и документов участника закупки по 31 статье. Соотношение э, наличия топ-требований, о чем мы с вами уже сегодня говорили. Есть топ-требования, неважно по части... Доп или по части 2.1, то есть наличие аналогичного опыта – это часть 2 статьи 31, либо в целом наличие опыта исполнения контракта в закупках по 44.223 федеральному закону – это часть 2.1. И такой опыт заранее не был предоставлен участникам закупки, не прошел этот опыт проверку со стороны оператора площадки, заявка будет автоматом отклонена. И последняя причина – это подача заявки участникам закупки, не являющимся СМП, СОНКО, в случае установления и осуществления закупки преимущества, предусмотренного по части 3 статьи 30. Если участник закупки не является СМП, Участвует, пытается участвовать в закупке, которая размещена с ограничением участия только субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организаций, заявка будет автоматом отклонена. При этом от поставщика, как я уже ранее говорила, никаких деклараций в отношении СМП больше не требуется. Далее. Все участники, которые прошли формальную проверку оператором, то есть которые не отклонены по вот этим вот формальным признакам, допускаются до участия в торгах. Торги начинаются через 2 часа после завершения подачи заявок. Допуск к торгам получают все. Время приема ценовых предложений, обратите внимание, сокращено до 4 минут. Если ранее мы с вами вплоть до конца прошлого года, участвовали в таком режиме, что фактически мог аукцион длиться и полдня, и весь день, и гипотетически несколько дней, то в этом плане существенные изменения произошли, и, на мой взгляд, это изменения положительного характера. Сокращен срок подачи ценового предложения время продлевается после каждого ценового предложения на 4 минуты, общая продолжительность торговой сессии не может превышать 5 часов. То есть, соответственно, в любом случае с момента начала аукциона через 5 часов, это крайний срок, а аукцион закончится, то есть торги закончатся и начинается, собственно, на этом этапе самое интересное. На этом этапе заказчик рассматривает заявки в отношении всех участников, заказчик рассматривает сразу все сведения и в отношении товара, то есть в отношении конкретных показателей, и в отношении сведений по участнику. В том числе рассматриваю, вступило в автоматическом режиме со стороны оператора электронной площадки, и вот здесь вот как раз рассматривается наличие опыта при наличии таких требований, наличие в целом опыта по части 2.1, либо определенным. Если установлено ДОП-требование по части 2, конечно же, не видны, но видны основные предложения. Причины отклонения заявки. Здесь обратите внимание на причины отклонения заявки. Не предоставление участникам закупки оператору электронной площадки заявки на участие в закупке информации и документов, в которые предусмотрены извещением. Не предоставление информации и документов по пункту 2 и 3 части 6 статьи 43. То есть если, например, документы были указаны в извещении, требования о предоставлении участникам документов были указаны в извещении, участник не предоставил сведения. Далее, несоответствие участника закупки требованиям. Э, стандартная причина, по которой участник закупки может быть отстранен от участия. Несоответствие участника закупки требованиям по части первой статьи 31. Э, и по новым основаниям, по э, части 1.1 по части 2 и по части 2.1, в соответствии с наличием требований, с наличием опыта участника закупки, если данный опыт предварительно не был подтвержден. В отношении наличия опыта здесь какая еще может возникнуть ситуация? Учитывайте, что, конечно же, оператор электронной площадки, особенно, особенно в части Подтверждение соответствия требованиям по части 2 статьи 31, когда речь идет про наличие отраслевого опыта, то есть, например, по подтверждению наличия опыта исполненных контрактов по стройке. Оператор электронной площадки проверяет соответствие требованиям по формальным признакам. Это давность контрактов, это соответствие предмету, который перечислен в постановлении правительства 25.71. Но в глубину этих контрактов в суть вопросов сам оператор уже не погружается. Этот вопрос рассматривает заказчик на этапе уже рассмотрения заявок. То есть таким образом по причине несоответствия требованиям наличия опыта, участник закупки тоже может быть отклонен, отстранен от участия. Следующая причина – это причина в отношении статьи 14, то есть когда выявлено несоответствие по нормам нацрежима, предоставление информации документов, предусмотренных по пункту 5 части 1 статьи 43. Опять же речь идет про нацрежим, про предоставление документов, которые регламентированы с учетом требований нацрежима. Если, например, требуется предоставить выписку из реестра государственной информационной системы промышленности, допустим, либо из реестра радиоэлектронной продукции участник закупки не предоставил этот документ, заявка будет отклонена. Следующая причина ⁇ выявление отнесения участника закупки к организациям, которые предусмотрены 127 федеральным законом, меры противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки. Далее... Основание, ну, которое регламентировано статьей 45, в отношении уже независимой гарантии, то есть тоже будет независимая гарантия, проверяется, проверяется она наподобие той информации, которая проверялась до этого года заказчиком в отношении банковской гарантии, когда фактически у нас все было верно, но, увы, заявка отклонена по причине несоответствия требованиям обеспечения заявки, то есть по причине того, что заказчик не принял банковскую гарантию. Далее, и выявление недостоверной информации, такое универсальное условие, когда участник закупки может быть отстранен от участия на любом этапе проведения процедуры, это выявление недостоверной информации. А вот здесь вот обращаю ваше особое внимание на основания, которые предусмотрены по части 13 статьи 44. Я думаю, что наверняка вы помните то основание, в отношении которого происходила потеря обеспечения заявки, то есть когда в течение одного квартала на одной электронной площадке происходило участие поставщика, и э, если в течение одного квартала на одной электронной площадке по вторым частям заявок отклоняли три заявки, то по, последнему, э, по последней заявке происходила потеря участникам его обеспечения. Эти основания они никуда не делится 44 федерального закона. И, соответственно, по этим основаниям, опять же, может произойти потеря участникам закупки и его обеспечения заявки. Но так как у нас осталась единая часть заявки, например, по аукциону, то, соответственно, здесь мы учитываем те причины общего характера, которые перечислены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 в том числе сюда относится и статья, э э э э э статья 48, э хотя там есть так такой интересный нюанс, что отсылка дается на э электронный конкурс, но здесь э э речь идет про то, что применимо в том числе и к остальным видам закупки, то есть в частности к электронному аукциону это тоже будет применимо. Следующий этап – это этап заключения контракта. По результату рассмотрения заявок происходит подведение итогов по закупке. В итоговом протоколе будет отражен результат проведения электронного аукциона. Участнику по результату публикации итогового протокола приходит уведомление, соответственно, о принятии решения, уже общего решения в отношении заявки, соответствует заявка требованиям или не соответствует. И с участником-победителя происходит заключение контракта. В отношении заключения контракта, сейчас пока мы с вами подробно этот вопрос не будем рассматривать, у нас будет отдельный вебинар, посвященный целенаправленному вопросу изучению вопроса заключения и исполнения контракта, но хочу уточнить, что в части заключения контракта, Контракты здесь тоже произошли изменения. Учитывайте, что сокращен срок на направление контракта. Раньше у заказчика было пять дней с момента, пять календарных дней с момента публикации итогового протокола. Сейчас это всего лишь два дня, но рабочих дня. То есть, например, у вас подведены итоги были в четверг, не ранее, чем, точнее, не позднее понедельника, включительно контракт будет направлен. Далее, в части подписания контракта со стороны участников. Здесь корректировка сроков произошла в сторону указания рабочих дней. У нас было пять календарных дней, у нас остается сейчас у нас 5 рабочих дней. В этом плане, конечно, проще, потому что все праздники, иные выходные, они все исключаются, учитываются только рабочие дни. Ну и на этапе исполнения контракта важно учитывать, что закрывающие документы участникам с нового года выставляются исключительно в режиме электронного актирования с использованием единой информационной системы. Поэтому будьте внимательны. Но 1 февраля мы с вами подробно по заключению исполнения контракта проведем вебинар, где я наглядно продемонстрирую, каким образом выставлять документы заказчикам. Так, сейчас смотрю, какие у нас вопросы. Если в аукционной документации не указано требование к поставляемому товару, диапазон характеристик указан только КТРУ, необходимо ли в составе заявки описать конкретные параметры поставляемого товара, да, это делать необходимо, если заказчик указывает требования в отношении заполнения заявки наличие конкретных показателей. Если сомневаетесь, если непонятно из направляйте запрос на разъяснение положения извещения. Но по стандартному варианту, то есть тот вариант, который в вопросе описан, когда заказчик указывает описание объекта в режиме указания характеристика СКТРУ и при этом, соответственно, устанавливает требования наличия конкретных показателей, конкретные показатели в составе заявки нужно указать. Важно понимать, что по сути вот те изменения, которые произошли, в частности на нашем примере участия в электронном аукционе, в отношении заполнения информации по товару здесь каких-то существенных изменений не произошло. От нас в основном как требовались конкретные показатели по товарам, так это требование остается. Здесь в этой части ни для заказчика, ни для поставщика условия не были упрощены. Здесь немного другой посыл был внесение изменений. Так. по конкретным показателям, если отклонили заявку в, теч... в течение одного квартала на одной электронной площадке три раза, по конкретным показателям нет, прежние правила действуют, обеспечение не удерживается. Так единой формы независимой гарантии на обеспечение заявки пока нет, но все идет к этому. Все идет к тому, что будет единая структурированная форма. Что делать, если недобросовестный поставщик скачивает из ГИСП на свое заключение, прикладывает его в составе заявки, при этом не имея никаких договорных э, отношений с производителем, декларирует, что он поставщик российский производитель, поставит определенный товар. По факту производитель ничего э, производить не собирается. Здесь вопрос э, к участнику и к дальнейшей приемке. У участника есть такая возможность в открытом виде зайти в ГИС, скачать заключение, приложить его в составе своей заявки. То есть на этом этапе никто не проверяет информацию. То есть фактически у нас же нет в законе правил, что участвуют только производители оборудования. У нас гипотетически может поставщик купить товар. Его договорные отношения, по сути, это его личный вопрос от организации. организации. Но, конечно же, когда уже этап поставки происходит, и если участник пытается поставить другое оборудование, здесь должен среагировать заказчик. И это вопрос к заказчику, если он никак, собственно, на это не реагирует и принимает товар. Хотя здесь практически на сегодняшний день такие случаи, ну, по крайней мере, они встречаются не так часто, как встречались ранее. Каким образом будет происходить проверка, относится ли участник к СМП? Эта информация будет направляться заказчику в автоматическом режиме на основании данных, которые размещены в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть можете зайти самостоятельно в открытую часть реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по номеру ИНН найти свою организацию, если убедитесь, что ваша организация там есть, то будьте уверены, что эта информация будет направлена. Если товар российского происхождения, но его нет в реестре, радио, в реестре электронной продукции, то как, тогда, как подтверждать, что товар российского происхождения? Если в отношении товара установлено ограничение допуска, то есть ограничение допуска по 878 постановлению и возвещение заказчику под требования наличия товара в реестре, то соответственно здесь действует правило уже по многим позициям второй лишний, учитывайте, что если товар не соответствует всем требованиям, или, например, если товар российский, но его нет в реестре, он приравнивается к иностранной продукции. Поэтому здесь вариант на свой страх и риск. То есть если будет один из, одна из заявок, которая соответствует требованиям по товару, то, соответственно, уже все остальные подлежат отклонению. Либо второй вариант включать реестр радиоэлектронной продукции, получать заключение. Так, по поводу данных паспорта, вот по новым требованиям, нет, в отношении данных паспорта директора-учредителей, здесь это требование не предусмотрено. В отношении речь идет физического лица, не являющимся индивидуальным предпринимателем. Вот от него требуются паспорт, не паспортные данные, а именно копия паспорта. Если в составе заявки две страны происхождения, да, возможно указать эти две страны происхождения, используя обязательно классификатор стран мира. Интерфейс площадки, по нашему примеру, он позволяет это сделать. Так, смотрю остальные вопросы. Так, куда обращаться, жаловаться по факту поставки? Ну, здесь зависит от того, кем вы являетесь в режиме этой поставки. Этап исполнения контракта, если возникают вопросы, если нужно обжаловать действия, то уже решается не контролирующим органом, решается, решается судебной инстанция. Если сделка для участников является крупной, вот этот вот спор, когда нужно заверять, когда не нужно заверять у нотариуса, по общему требованию не требуется сейчас заверение у нотариуса, Это решение об одобрении от лица вашей организации, подписанное в соответствии с уставом, без заверения нотариуса. Образец заявки по новым правилам. Но ну, фактически мы с вами сегодня уже и рассмотрели этот образец заявки. Те скриншоты, которые я сегодня демонстрировала на нашем вебинаре, это и есть уже заявка по новым правилам, заявка без разделения на части, указание сведений в одном окне, это информация документа участника и сведения в отношении товара. Это заявка по новым И вот в презентации мы ее отправим после нашего вебинара, вы еще раз сможете посмотреть заявку. Так, универсальная предквалификация. Еще у нас вопросы были в отношении универсальной предквалификации. За три года предоставляются исполненные контракты. Да, и вот следующий вопрос у нас тоже по давности. То есть обязательно учитывайте давность контракта. Конечно, с учетом давности вы самостоятельно следите за актуальностью информации. Если вы, например, знаете, что, например, в этом году у вас актуален контракт, далее у вас уже в следующем году он не будет подтверждать выполнение вами условий, вы, соответственно, эту информацию актуализируете. Если после аукциона кажется, что участник указал тех заданий не то оборудование, он стал победителем, все сведения рассматриваются после аукциона. То, что у нас теперь первые части до торгов не рассматриваются, это не означает, что они в целом не рассматриваются. После проведения торгов рассматриваются и сведения в отношении поставщика, то есть документы поставщика, и информация по конкретным показателям. Поэтому если участник указывает неверную информацию в части конкретных показателей, то заявка подлежит отклонению. Аккредитация в ЕИС проходит автоматически. Вот те сообщения, которые сейчас вам приходят буквально пачками с разных площадок. В основном это и есть сообщение по переаккредитации в единой информационной системе, площадки отдельно. Дальше с этого года бессрочно действует аккредитация. Конкретные показатели на ферменном бланке, да, теперь можно подавать. Собственно, здесь теперь таких ограничений нет. Так, посмотрела все вопросы. Вроде вкладка вопросов мы с вами все вопросы рассмотрели. Так, а нет, еще у нас есть. Если заявки с импортом автоматически отклоняются, российских нет, по закону заказчик обязан указывать данные ограничения. Но в данном случае действует это не, за, не ограничение, а запрет вот та ситуация, которую вы описали. Если фактически нет российского обороны, то здесь действие уже со стороны заказчика. То есть заказчик оформляет соответствующее разрешение на закупку иностранной продукции. И тогда уже при публикации процедуры он не устанавливает запрет на допуск. Да, в течение трех рабочих дней подводятся итоги. Предквалификация зависит от начальной максимальной цены контракта. То есть мы здесь отталкиваемся не от способа закупки, а отталкиваемся от начальной максимальной цены контракта. Если свыше 20 миллионов рублей, если специфика товаров, работы, услуг не отражена в постановлении 2571, то в этом случае предквалификация заказчика устанавливается. Про мы с вами будем говорить подробно. 1 февраля у нас запланирован вебинар, а там я на примерах покажу, как заполнять формы, как заполнять документы по актированию. Поэтому это у нас вопрос целого вебинара. Нет, если технические характеристики, то по этой причине не будет удержания обеспечения. Так, закупка от декабря 21-го, будет по динозудетному постановлению. Да, если закупка ранее 22-го года опубликована, то прежние требования по ней устанавливаются. Если торги не состоялись первые допущенные, да, обязан заключить контракт. Так по остальным обязанность обязан сохраняется со всеми участниками, которые не отозвали свои заявки. Так, вопрос по опыту. Подтверждение опыта на площадке подтверждает, что это действует на все последующие подобные закупки. Или на каждую закупку отдельно подтверждать. Да, верно, вы подтверждаете один раз. Дальше вы помните, что опыт у вас актуален. Если давность, например, истекает, либо большая сумма, вы участвовали, допустим, в небольших, ну, относительно небольших процедурах. Например, 30 миллионов, условно возьмем 30 миллионов, потом раз вы участвуете в закупке на 130 миллионов, и у вас уже тот контракт или договор, который вы предоставили, он не подтверждает 20% на МЦК, поэтому нужно здесь будет обновить, конечно, данные. Так. Предквалификация, предквалификация называется по части 2.1 статьи 31, по части, по, пункт, по части второй статьи 31 Это подтверждение, соответственно, доп требований по отдельным видам работы. Так, выписка подтягивается, конечно же. Так, сейчас смотрю. Является, кажется, в Нандарске край, я, наверное, указываю, комитет. Какой момент нужно подтверждать наличие опыта до подачи заявки? До подачи заявки, все верно, вы подтверждаете наличие опыта в отдельном разделе на площадке. Например, РТС стендер – это доступ к закупкам с доп. требованием. У вас на серой полосе этот отдельный раздел выделен, насколько помню, он находится справа. На площадке Сбербанка СТ, например, у вас тоже есть отдельный подраздел. По-моему, это личные данные. Не помню точно, как называется. Посмотрите, там достаточно просто найти. Это доступ к Закупка была 2021 года, БГ на участие выпущена в 2022 году. Заявка была в вот 2022 году, площадка не приняла банковскую гарантию, не было указано КЗ по новым правилам, если смысл оспаривать решение площадки. Да, смысл есть оспаривать решение площадки, так как у вас закупка по правилам 2021 года, у вас заказчик должен был перечислить требования закупки, в отношении именно банковской гарантии, не независимой банковской гарантии. Соответственно, задача площадки, в том числе по старым закупкам, опубликованным до конца 2021 года, предоставлять доступ к участию. В том числе в отношении отдельных требований, которые актуальны только с 2022 года, не проверять соответствие по предыдущим документам. Вкладка опыта это и есть док требования. отношении многолотовости. Но это все-таки прерогатива 223 двадцать федерального закона. Я пытаюсь опыта по 223 федеральному закону можно ли прикладывать контракты по 44 федеральному закону и контракты, заключенные без проведения тендеров. Так, вот если речь про 223 федеральный закон, здесь нужно смотреть на условия закупки, где вы участвуете. Если у вас все-таки вопрос по предквалификации, то э, смысл в том, что вы прикладываете подтверждение наличия опыта по 223 федеральному закону и 44 федеральному закону, это наличие сведений в реестре контрактов либо договоров. То есть сведения подтягиваются оттуда. Поэтому если у вас э, информация без, допустим, проведения э, самого тендера была размещена, вы заключили договор, и при этом есть отражение в реестре контрактов договора, то можно приложить эту информацию. Если нет, тогда, соответственно, вы нельзя отразить. Так, приказание услуг, нужно ли опыт подтверждать? Здесь нужно посмотреть поставление 2571. Вот если ваши услуги входят в этот перечень, то подтверждение опыта требуется. Если закупка, любая закупка, неважен предмет, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг свыше 20 миллионов рублей, то требуется подтвердить наличие в целом опыта по предквалификации по части 2.1, статьи 31. Так. Благодарю, благодарю за комплимент. Так, на этом мы с вами будем завершать. Я надеюсь, что информация была для вас полезна. Вы будете ее использовать в своей практической деятельности поставщика. Большое спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания.